На станциях Прохшина, Филатов Луг, и коммунарка соконнической линии метро во время закрытия 4 по 6 июля 2020 года пройдет усиленная уборка и дезинфекция в пассажирской зоне и служебных помещениях. Сотрудники клинингового центра Московского метрополитена, центра Московского метрополитена с помощью специальных машин промоют полы платформ, эскалаторные настилы и лестницы. Работники очистят дренажные решетки, промоют стены в вестибюлях и на платформах, проведут дополнительную дезинфекцию дверей, поручни эскалаторов и кассовых зон. Во всей пассажирской зоне и в служебных помещениях будет проведена дезинфекция с применением тепловых распылителей. Также будут промыты путевые стены, потолки и ниши, элементы освещения на станциях. Станции Прокшена, филатов Лук, Ольховая и Коммунарка Сокольнической линии метро – будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией Саларьева и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена. В обычном режиме станции возобновят свою работу 7 июля в 5.30 утра. Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.